Да кто же ты такой, мать твою за ногу? Я никто. Я не хочу быть никем. Все, что я хочу, это воплощение в жизнь плана вечный лунный глаз. Существование в этом мире, знающим только отчаяние, не имеет смысла.